Коллеги, здравствуйте! Меня зовут Вероника Корбут, я специалист по недвижимости Санкт-Петербурга. Занимаюсь вторичкой, новостройкой и я брокер по ипотеке. На момент, когда я пришла на курс, я уже покинула агентство недвижимости, начала развивать свой бренд, создавать свое агентство. Я уже была оформлена как индивидуальный предприниматель. Зачем я пришла на курс? В первую очередь для того, чтобы получить информацию по построению эффективного лейдинга, потому что сделать это сложно, сделать именно тот сайт, который будет действительно генерировать заявки. И второй пункт – я предпочитаю покупать опыт, коллег, которые сталкивались уже с какими-то задачами, прошли их успешно, чтобы не наступать на грабли, да, чтобы быстрее достичь результата. Поэтому постоянно прокачиваюсь. И как сказал Антон в одном из видео, я сейчас не воспроизведу дословно, но идея такая, постоянно есть что-то улучшить. Я с ним абсолютно 100% согласна, я постоянно нахожу, что могу себя улучшить, поэтому всегда стараюсь пользоваться возможностью и проходить обучение, я абсолютно всегда нахожу что-то для себя полезное. Касательно сайта, я сейчас делаю его в записи, потому что на момент, когда была моя группа в режиме онлайн, я смогла сделать его примерно наполовину. На тот момент у меня было очень много сделок, и сделки были сложные и ни физически, ни морально я уже просто не могла вытягивать курс. И я невероятно рада, слава тебе Господи, что этот курс есть в записи. По поводу, потому что иначе просто я не знаю, что бы я делала. Потому что на тот момент у меня пока еще не было помощников, и я делала все самостоятельно. Касательно сайта, я человек, который не дружит с техникой, и особенно с компьютерами, со всеми там, программами, внутренностями, как это все устроено, как это все делать, эти сайты не то, что на вы, мы на выс очень большой буквы и ну, то есть я пользователь ПК но глубоко во всем этом не разбираюсь. Несмотря на то, что довольно молодая мне 32 года, но кому-то это дано кому- то нет. И для таких как я чайников в технике, я скажу спокойно потому что э, антон настолько все дословно просто разжевывает я делаю все абсолютно по шагам как он говорит и э, на самом деле все понятно все просто элементарно насколько этот это сайт будет работать э, ну, я пока не запускала трафик я пока не знаю еще пока в процессе его создания э, но я уверена что э, все получится и будет тот результат который мне нужно которого я хочу потому что я доверяю ребятам и и антон не вызывают доверие особенно после того как я прошла модули курс обучения они дают полезный контент и для новичков и для опытных специалистов поэтому я рекомендую пройти курс для себя я нашла очень много полезной информации Ребят мотивируют это еще один плюс поэтому я рекомендую если сомневаетесь если вы готовы действовать если вы боитесь только того что у вас там что-то не получится то поверьте мне это не преграда если вы готовы действовать то получится и всякие технические моменты это точно не преграда Даша, Антон, я хочу сказать спасибо, может быть, вы будете смотреть эту запись, думаю, что, наверное, да, вы огромные молодцы, вам огромное спасибо, что вы делитесь опытом, контентом, контент понятный, полезный, вам успехов, я с вами, и постепенно буду поглощать другие ваши курсы. Всем удачи, всем успехов, всем кайфа от вашей деятельности и достигать э, цели, и пусть ваши мечты сбываются.